المchan miر لكأت Elliot Ага. Что Я спускаться, не буду, спускать. по-моему, вообще куда-то Забыщай, да, Здесь какие-то Я его. Тут такие туман, что ну и она. Продолжение